Ребята, всем привет! В этом видео мы разберем с вами объем пирамиды. Сторона основания равна четырем, угол между боковой гранью и основанием равен 45 градусов. И нам нужно найти объем этой пирамиды. В первую очередь мы вспомним формулу объема пирамиды. У пирамиды и у конуса главное отличие в чем, что их формулы всегда начинаются с 1 третьей. Дальше, как и все формулы объемов, мы пишем s основания умноженное на высоту. Итак, поехали разбирать. Итак, если задание начинается с того, что а, у нас правильная шестиугольная пирамида, это нельзя пропускать. Во-первых, правильная фигура является та, у которой все стороны равны. А если у нас правильный шестиугольник, то, соответственно, все его шесть сторон будут равны. А еще вы должны знать, что правильный шестиугольник состоит из шести равносторонних треугольников. А равносторонние треугольники это те треугольники, у которых все углы по 60 градусов и все стороны будут равны. Это раз. Площадь шестиугольника. Как мы будем считать? Как шесть площадей равносторонних треугольников и так считаем на месте площадь нашего шестиугольника это будет 6 умножить на 4 в квадрате то есть 16 умножить на корень из трех до да поделить на 4 сокращаем сразу 16 4 и того площадь нашего шестиугольника будет равна 24 корня из трех это было первое действие. Теперь наступает у нас второе действие. Угол между боковой гранью и основанием равен 45. Угол между боковой гранью и основанием дает нам возможность использовать прямоугольный треугольник. Как вот на этом рисунке это указано значит получается вот эта точка, куда падает высота дает нам возможность использовать высоту как катит нашего прямоугольного треугольника катит о и а, вот этот пунктир доведенный до середины стороны dc да он будет являться высотой равностороннего треугольника я бы нарисовала этот равносторонний треугольничек Сюда, потому что искать катет надо. Значит, равносторонний треугольник, у которого все стороны равны по 4, где катет, я назову его OH, будет являться высотой. Так, вот наш треугольник OCD. Итак, значит, вот наш прямоугольный треугольник OSH. И начинаем искать первый катет. OH находится по теореме Пифагора. Так как это равносторонний треугольник, он преследует все свойства равнобедренного треугольника. То есть у него высота, опущенная к основанию, является медианой бисектрисой. Так. Будет равен OD квадрат минус HD квадрат. Подставляем OD, 4 в квадрате, он же 16, и HD в квадрате, он же 4. Получаем 16 минус 4, 12. Не ленимся, извлекаем корень. 12 – это произведение 3 на 4, оно же аж OH равен 2 корня из трех. Мы узнали первый катет 2 корень из трех. Дальше вспоминаем, угол между боковой гранью и основанием равен 45 градусов. А это правило, если в прямоугольном треугольнике один из острых углов равен 45, то этот прямоугольный треугольник является равнобедренным. Тогда ОС будет равен 2 корня из 3. Мы собираем все элементы в нашу формулу. Значит, площадь основания равна 24 корня из 3. Высота, она же ОС, равна 2 корень из 3. Все, нам остается только посчитать. И я считаю. Объем пирамиды равен 1 третье. Я пишу все под общей чертой дробной. 24 корня из 3 умножить на 2 корня из 3. каждому приписываем знаменатель 1. Получится два четыре на два, сорок восемь.